Всем привет, ребят! С вами Вархаммер, и сегодня мы поговорим об одном интересном режиме, который в свое время кунусы превратили в обычный паблик, а именно Competition, или же просто компот, как у нас это принято говорить. А поговорим конкретно о том, почему вам не стоит заходить в него. Что же, погнали. Не лезь, блядь, дебил, сука ебаный, дебил, блядь. А тебя сожрет, блядь, нахуй ты. Первое. competition почти не отличается ничем от паблика. В свое время кунусы уменьшили длительность сессии компетишнна в угоду того, что он будет идти каждый час. Как итог, мы получили формат, похожий на обычный паблик, где нам дают в практике 3 минуты, чтобы зайти на сервер, 7 минут, чтобы пройти квалификацию, и о нем поговорим чуть позже, и 30 минут... На саму гонку Но вот получается что у паблика формат даже лучше и все дело в 7 минутной квалификации данного времени попросту может не хватить для того чтобы поставить нормальное время если трасса длится больше чем минута 30 у вас есть лишь три попытки чтобы поставить время А если взять бельгийскую трассу спа то и вовсе 2. то есть любая ошибка во время квалификации будет стоить вам стартового места в то время как на пабликах выделяется от 10 минут до 15, чтобы без проблем пройти квалификацию. Также сама гонка. В компоте мы имеем 30-минутный заезд, а в паблике 25-минутный заезд. Как по мне 30-минутные гонки это не туда и не сюда. То есть они и не длинные, как это было раньше по 45-60 минут, и не короткие, как в пабликах. Уж лучше сократить гонку до 25 минут и дать людям больше времени на саму квалификацию, нежели эти несчастные 5 минут в гонке, которые в нынешних реалиях не сильно решают ее исход. Второе, Система рейтинга. Прежде всего, competition подразумевает, что это рейтинговый режим, в котором вы сможете сражаться с противниками плюс-минус вашего уровня. По факту никакого рейтинга нету, а это отдельная графа CP в графе рейтингов, отвечающая за то, на какой сервер или же сплит вы попадете, и при этом, чаще всего, сплитов всего 2, и в лучшем случае 3. По итогу, в самих сплитах виден сильный дисбаланс по уровню пилотажа. Есть группа откровенных лидеров, которые отрываются от всех за пару кругов, есть средняя группа, где происходят главные замесы, и последняя группа это аутсайдеры, которые только недавно начали играть в игру. И да, в первом сплите отчасти эта проблема решается. Там пропадает группа аутсайдеров, но также остается группа лидеров с тремя-четырьмя пилотами, которые уезжают от всего пилотона. Третий, самый главный бич пабликов, это гриферы. О да, если вы думали, что в компетичные все едут чисто, аккуратно и стараются друг другу оставлять достаточно места для прохождения поворота бок о бок, то вы сильно ошибаетесь. Как и в пабликах, в компоте также есть злопамятные пилоты, которые помнят, как вы их слегка вытолкнули, и они будут готовы при первой же возможности отплатить вам той же монетой, если не хуже. В пабликах вы могли наблюдать, как пилоты специально выносят друг друга. Если в пабликах есть шанс, что админ будет в онлайне, и он сможет забанить подобного пилота, то в компоте нет никаких наказаний, даже банальная система репортов что развязывает людям руки для ведения крайне грязной борьбы. Что по итогу мы получаем? Компот еще хуже, чем паблик? Да, он в разы хуже. И ладно бы это сглаживалось тем, что при попадании в первый сплит вы могли потягаться с быстрыми пилотами, но даже этого нету, так как все быстрые пилоты давно не гоняются в компоте. И тут возникает вопрос, а где тогда гонять? И на этот вопрос я вам отвечу следующее, LFM. А что это такое, мы поговорим уже в следующем ролике. Всем спасибо за просмотр, не забудьте прожать лайк и написать комментарий, застали ли вы старый формат компота и хотели бы вы его вернуть. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики. Также загляните в описание, там есть много полезных ссылок. До скорых встреч, пока-пока.